Сюрприз, мутафака! 1, 2, 3, go! Смотри сейчас, как он будет от меня уходить, как от стоячего. Скорость. О, пошел. Я его на гелине не могу догнать. Manzach nebo Sandra Nováková. Speciální pozornost byste měli věnovat také herečce Evě Jozefikové, jejíž postava mladé doby. я тут чувака подсветка на номер идет вдоль колеса ну, ну он красавчик просто пиздец. прям на шурупы нахуй в запаску ну ахули запаска все равно не пригодится нахуй я хуею кулибины блядь Шведская баскетболистка Оренбургского клуба Надежда Аманда Захуй вынуждена выступать под другой фамилией. И не мудрено: множество шуток вызвало приобретение оренбургской командой 100 килограммовой баскетболистки, имеющей не только шведский паспорт, но и забавную фамилию Захуй. Однако команда стала одной из ведущих игроков в российском баскетбольном чемпионате. Но шутки не прекращались, что и вынудило руководство клуба сменить Аманде фамилию. Теперь Захуй на своей спортивной майке гордо носит фамилия Базуков. Да еще Аманде Захуй. В клубе запретили давать комментарии относительно происхождения своей фамилии. Я шла по улице, ко мне.